Сегодня наш видеообзор будет посвящен простенькой детской игрушке Fish Jump TapTap. -tap. Бразильский разработчик Tabs Games совсем не скромно назвал ее самой популярной бесплатной игрой. Мы не станем опровергать или поддерживать разработчика, пока сами лично не ознакомимся с этим приложением. Понеслась! И самая популярная игра встречает нас левым рекламным баннером. Тапаем play. Игра началась. Из моря выпрыгивают разные рыбки. А мы на них жмем, типа ловим. Рыбкам явно не нравится, что на них тычут пальцами, и они издают забавные смешные звуки. Выражают на свое возмущение. В бесплатной версии выскакивает довольно большой рекламный баннер. И детки обязательно случайно в него тыкнут. И игра прервется, это печально. Каждый тип рыбок при нажатии издает свой забавный звук. И при попадании на рыбку нам зачисляют баллы. Анимация и графика в игре очень веселая и приятная. Раунд длится ровно 2 минуты. И наша цель наловить как можно больше рыбок за отпущенное нам время. Сделать это не так уж и просто. Часть рыбок успевает пришмыгнуть мимо наших загребущих ручонок. По окончанию раунда нам снова показывают рекламу и открывают новых рыбок. Настройки только самые необходимые. Отключить или включить музыку и звуки. И снова понеслась. Рыбок становится больше. Каждая рыбка движется в своем стиле. Весь игровой процесс приятен и весел. Для деток самое то. Но только если заплатить и убрать рекламу, тогда эта игра становится просто чудной, в нее можно играть в любое время. И наши выводы. Мы не станем спорить с бразильским разработчиком на тему, самая ли это популярная, бесплатная игра или нет. Но мы будем рекомендовать эту игру всем мамам и папам, она того заслуживает. Приложение в игровой форме развивает реакцию и мелкую моторику у малышей. Оно доброе и веселое. Маленьким деткам обязательно понравится эта игрушка. Только учтите, что в бесплатную версию играть они не смогут. Так что берите кредиты, занимайте деньги у знакомых и родственников, но найдите на нее те 33 рубля, чтобы отключить рекламу. И наш диги рейтинг приложения 8 из 10.